Здравствуйте, дорогие друзья, с вами адвокат Дмитрий Ансупов. Меня часто спрашивают, сколько стоит развод в Москве? Сколько стоит в Москве развестись на сегодняшний день? Этот вопрос задают мне порой так часто, что я решил записать отдельное видео. Так вот, друзья, вы должны понимать, что конкретную сумму, сходу, не изучая ваше дело, не вникая в ситуацию, не оценивая какие-то риски, перспективы, и не просматривая документы, вам никто не назовет. Точнее, нет, назовут. Мошенники. Вот мошенники, которым безразличен результат, которым главное заключить гонорар, главное получить с вас ваши деньги. Они вам сумму назовут сходу. К тому же сумма это будет, как правило, для вас очень приятная, очень привлекательная. И они вот назовут ее сразу, да. А знающий свое дело адвокат, любой профессионал высокого уровня, но он никогда вам сходу ничего не назовет. Ведь вы должны понимать, что одно дело, когда развод проходит мирно, да, то есть стороны все по согласованию, решили развестись, просто у них есть дети, и поэтому им приходится идти в мировой суд. В таком случае, да, можно примерно какую-то конкретную стоимость назвать. Но когда развод осложнен имущественными спорами, когда развод осложнен спорами по детям, по алиментам и так далее, и так далее... Но ну, здесь каждая конкретная ситуация она называет свою сумму. Поэтому, друзья, не ленитесь и не бойтесь записываться на консультацию к адвокату, ведь именно на консультации, которая может быть как онлайн, так и офлайн, ваша ситуация будет разобрана, ваш материал будет изучен, специалист вникнет в вашу проблему и уже изучив все это, он сможет, во-первых, оценить риски, сказать плюс-минус примерные перспективы обрисовать стратегию и тактику действий и ответить на так интересующий многих вопрос о стоимости своих услуг. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайк, если у вас имеются вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал, до новых встреч!